Немного про социализм – мне постоянно пишут молодые люди и рассказывают, что социалистическая система лучше заботится о людях, чем современная, и это они рассказывают мне, тому, кто там жил в совершенно разумном возрасте и все испытал на себе. Но сегодня я приведу вам интересные свидетельства других людей, которые услышал на канале Дмитрия Пучкова. Там два ветерана афганской войны в двух разных роликах рассказывали о том, как это было. И я из этих бесед вырезал пару интересных мне сегодня фрагментов. Репортативный магнитофон марки Шебро. Это японский такой магнитофон. И по очереди потом засыпали значит, с музыкой там, Дона Саммер, там Бонни М. Эм, то есть, ну, какая-то музыка. Афганистан э, производил впечатление с одной стороны какой-то отста, то есть страна контрастов. С одной стороны такая бьющая в глаза отсталась, а с другой стороны заходишь в магазин, и там можно купить то, чего в московских магазинах просто не было. Для них это нормальное сочетание? И для них это нормально, и ну и сейчас мы Наблюдаем, как э, какие-то новинки, новейшие гаджеты можно найти в любой стране, независимо от э, степени продвинутости. То есть, видимо, привозится какой-то товар, он там реализуется, и это чисто бизнес-схема, которая не зависит от того, развитая страна, неразвитая. И, конечно, там и с джинсами было все в порядке, в отличие от нас. А у нас все-таки страна была закрытая от начала 80-х годов. В магазинах тоже пустовато было. Обслуживание проводились официантками. делались 2-3 блюда. Заказ приходит, что вот есть то-то, то-то, то-то. Выбираешь, приносят. Норма реактивная у, значит, у вертолетчиков. Летная норма. А особенности рис, он хорошо продавался местным жителям. Поэтому рисом нас там почти не кормили. Перловка нам почему-то запрещена. Ну, не было в норме. И поэтому мы все время ели гречку. Я на эту гречку потом года два смотреть не мог. А так получалось, что ты приезжаешь в краткосрочный отпуск, а в Союзе был дефицит. И тебе дефицит, а гречечку? Говорит, да боже мой. Они говорят, вот где наша гречка-то вся. Хочу напомнить, что СССР по сравнению с Афганистаном был развитой страной, который нес туда свет социализма. При этом в осталой феодальной стране маджахеды могли свободно покупать джинсы, магнитофоны. И даже на автоматы Калашникова что-то оставалось. А в передовом светоче социализма людям гречки не хватало. И военный летчик, офицер, привозил ее с собой домой в отпуск из Афганистана как очень ценный и полезный подарок. Отец моей жены тоже работал в Афганистане. Не воевал, а работал несколько лет гражданским специалистом. Он там строил какой-то газовый объект. Так я ее спросил, а что он им привозил из Афганистана. И она как начал рассказывать, я ей говорю – погоди, погоди, дай запишу немного, а то я некоторых слов и не знаю. И так папа привозил им кофты с блестючками, жвачки бубл из четырех шариков, модное зеркальце. Дубленки, крутые платки с Люрексом, таких вообще ни у кого не было. Жена говорит, что одевала эти платки поверх остальной одежды и ходила самая крутая на районе. И вот кто в этом странном мире был темный туземец, а кто представитель передовой сверхдержавы? И вы думаете, что люди в ССР в 90-х годах были такими глупыми, что так безоглядно бросились в объятия капитализма? Да нет, не были они глупыми, просто достала такая жизнь. И все эти поляки и прочие чехи тоже от нас разбегались, потому что и им этот идиотизм надоел, и они видели, как живут люди на Западе, и хотели жить точно так же. И сегодня они именно так и живут, и никакой социализм нафиг не нужен. Так что борьба за справедливость и равенство – это, конечно, хорошее дело, но мало Ни того, ни другого достигнуть все равно не получится, а вот устроить бардак, развал революции – это запросто. Раздолбаем дворец, затопчем виноградники, выпьем вино и спиздим себе домой литный шик для унитаза. Потом, когда нечего будет жрать, обменяем его на буханку хлеба. И через какое-то время все вернется на круги своя.